Всем привет! Перед вами обзор квадрокоптеров KF-101 Max и F11S4K Pro в режиме ночной съемки. Как видно из видео, к сожалению, оба дрона не предназначены для съемки в вечернее либо в ночное время суток, потому что картинка практически нулевая, все мыльное, детализация нулевая, в общем, ничего не видно. Поэтому лучше использовать данные дроны только в дневное время суток. Теперь давайте посмотрим на технические данные данных двух видеофайлов. Оба на 30 секунд. И при этом в KF101 Max видео весит 58 мегабайт. у F11S4K Pro видео весит аж практически в 3 раза больше. Это 154 мегабайта. В основном разница идет в видеопотоке, который также в 3 раза больше. То есть не только в разрешении разница. Поэтому имейте в виду и делайте выводы при выборе флешки. На 128 лучше сразу брать. И фото. фото, в принципе, все то же самое. Ну, единственный плюс у KF101 Max, почему-то фото делают покачественнее, если так можно выразиться. То есть детализация чуть получше, чем у F11S. Там так как и на видео, полное мыло. Ну и технические данные сверху. Можете посмотреть и знакомиться. Всем спасибо. Всем пока.